Люди спрашивали, как же они у тебя на улице? А вот так они на улице. Видите, как они спят? По центру кабан и две сини. А? Трундели. Яму выкопали. А, позихай. Ой, хороший. А вот здесь вот так. Грязь какая. Дождь у нас. Ну что, идем в ключатник. Так, Рекс. О, зерно. Помню, убрали такой урожай, денег не было. Выкидывал, предлагал людям, берите пшеницу. Ой, дорого, господи, 25 рублей за мешок. Юлька говорит, господи, не кланяйся перед этими людьми. Проживем, прожили. Ну, нам есть кого кормить. А они, пускай думают, где его будут брать богатые так здесь у нас три мальчика все живы здоровы могилев минск орша так так так так ну здесь две батареи лево это родилочка мамки все сидят с крычатами и правда две надкормиваются в этой клеточке здесь сидит кто у нас сидит мясо и серебро которое для себя немножко оставили сейчас мы откроем покажем Так, так, так, как вы видите, я немножко насыпал сейчас пшенички. Нечего на комбикорме одним сидеть. Наглеет, ребятишки. Так, мамка с детками раз. Здесь у нас также поднимается, назовись. Здесь у нас сегодня прошел акрол. Это акрол с выставки девочка. Валите отсюда, дай мне показать. Это с выставки с Белагра. Вот крыльчата, честно, еще даже туда не смотрел. Ну, трошку есть. А рядом сидит наша поместная. Тоже будет вот-вот окрол. -вот. Прикрываем. То есть, детки здесь раз. Здесь детки два. Идем дальше. Здесь у нас малыши карандаши три. Здесь у нас такая ситуация. Четыре. Здесь у нас такие уже большие кони. Пять, шесть, серебро на трапике, здесь у нас тоже серебро варшанского родила, семь, и здесь серебро тоже с серебрятами, восемь, восемь у нас кроликоматок с крольчатами. И вот это вот девятое должна вот-вот окатиться. Ну то есть, друзья, можно сказать, что-то в нашем хозяйстве есть. Три серебра с крольчатами. Ну и поместные крольчухи, которые тоже нам интересны. Последний из Магикан НЗБшка. Подхудела трошки. Ты недавно только открыл их. Сейчас посмотрим, что у нас на этой стороне. Так, на этой стороне вот сейчас вот этого мальчика забирают и вот этого мальчика тоже забирают. Так, здесь у нас серебро. Шесть штук. Или пять уже, наверное, одного продал. Так, мяска. Мяска. линька уже, видите мяска но это Линька, потому что он мальчик и сделал с мальчиком по короче так здесь у нас мяска а здесь вот сегодня мы у нас только что забрали три штуки одним одним разом то есть люди начинают просыпаться мяска потихонечку берут не так хотелось бы ну как ну знаете нечего мечтать берут и берут слава богу приятного аппетита так, и вот здесь у нас серебро. Так, 10 .06. им было, э, они родились. Сегодня 12 числа. Заважим. Так, нужно сразу прикрыть их, а то они начнут тут. Война миров. Кто тут кого кормит или что? А, побеспокоили. Побеспокоили. Ну, тут вот много, сейчас надо пересчитать. Так, сейчас проведем взвешивание. Так, берем любого. Лапа. Было их 4, но одного же забрали. Так, на весах у нас минус 313. Ставим. Ноль. Видно. Отсюда. Ему 92 дня. Хорошо. 92 дня. Чудеть. Господи, мать, Ничего не видно. 2600 друзья неудобно совсем так 2 600 мало то бросаем его пока берем другого ходи сюда колобок примерно такой же так. садим дару у 313 2 740 2 700 так похудели, что ли, начали худеть ну да так, садим сюда вот что значит 10 дней на зерне так, тары известно. садим сюда, сюда 300 300 тот был самый большой, между прочим его забрали а это вот 300 ну вот, это понимаю показатель это какой-то дефект. По какой причине нужно выяснять? Может то, что я перевел где-то 6 дней на зерне, уже они сидят? А может, а может, не знаю, что может. Ну вот это за 92 дня 3 килограмма 100 грамм. То есть это вот идеальное состояние. Если он будет 3 500 это девочка или мальчик, я даже не смотрел, кто это, мальчик или девочка, то можно будет уже случать. Ну, желательно хотя бы, чтобы ему было три с половиной месяца. В три с половиной он будет уже три с половиной килограмма, стопроцентно. Так что если кому-то нужно, у вас есть еще время полмесяца, чтобы его забрать. Иначе он пойдет в работу или же пойдет куда? В работу. Другого варианта в нашем хозяйстве нету. Только все в работу. Только с помощью работы можно что-то у нас заработать. У нас же не IT-компания, да? У нас там еще что-нибудь? Вот так. Так, этих тоже сейчас забросим. Поэтому одно радует, друзья. С работы прошел, на улице темно. Здесь свет включил, тепло. Ветер не дует, не задует. Кривенько, косонько. Ну, Господи. Слава Богу, что, что у нас? Тепло? Ну да, этот какой-то самый маленький, блин. 600. Что с тобой, а? Может, так и зависим? Может, такой есть. Тепло уютно, поэтому занимайся. Кого-то проверяй на то, что кого покрывать. Покрываю ее на 20 сутки. То есть у меня уже... Так, что у меня? Вот это сукрольная. Здесь сукрольная. И это сукрольная девочка. Вот она 31 числа покрыта была. Так, дальше. Что у нас еще сукрольная? Вот эта девочка сукрольная это сейчас рожать поэтому процесс запущен что будет дальше если вы все останетесь с нами то увидите ну вот она простая жизнь деревни сбылась мечта идиота захотел все помещения, сделал захотел кроликов завел Прежде чем найти сбыт, общался там в контакте, ютубе, куфор, одноклассники, делал объявления заранее. То есть у меня не так, что появились кролики и сейчас я ищу куда сдать их. У меня их вообще не было, я их уже пытался сдать. То есть только таким макаром можно что-то в этой жизни заработать и не прогадать. Так что кому интересно, подписывайтесь на канал оценивайте данный ролик будьте счастливы всем мирного неба, счастья, здоровья и семейного благополучия всем пока, друзья пока-пока сейчас посмотрите, сколько бульбы накопали большой вот такое количество картофеля крупного на зиму у нас получилось ширина здесь у нас полтора метра в глубину метр высота метр вот десять не сказать, что идеальная, но, поверьте, для семьи для нашей хватит.